Две болезненные минуты для Акима Петровича. Два слова об Акиме Петровиче. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеенный на подобострастие и, между тем, человек добрый, даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец, и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге и ни разу не выезжали из Петербурга.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 Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадрили, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавшись дамой в голубом шарфе во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал всю одну и ту же штуку, а именно, он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету, при переходе визави,